Всем, всем привет, народ. На связи я. Хайвес, и сегодня будем играть с самыми лучшими человечества. Соло Смаш. Управляй своей вселенной. Просто наконец-таки я смогу всех твоих хейтеров, всех твоих бесщечных людей. Ну что, погнали их бесить, бесить. Ну, сейчас я их всех. Mm -mm. Ну, чё, давай. Так, откуда мы начнем где мне больше всего хейтеров живет? Ну, вот где-то, наверное... Так, это что он случается получается? Это Ев... Это чё? Евразия, Москва, Европа? Чё? Чё это? Вот здесь вот чё, чё то сполосло? Вот, ну, ну, там, наверное, тоже стоит. живёт. Вот. Уничтожать. О, да. Вот послуньте, вот как он едет. Сейчас я даже так вот перевижу, вот так вот. Она прям пранзела. Давай так вот, так вот, так вот, так вот. Давай так вот, сразу так вот много. Давай так и сразу так вот две дырки сделаем, вот так вот. видите, как он... Ай-ай, я ай, ж глаза осыпила. Тут вот какие-то вот эти вот есть вот бедного года ушел все-таки это все-таки осталось вот так ну зимой можно уничтожил вообще У бедные бедные люди какие-то вот тут вот, типа осьминоги. что это такое это что ну, это какие-то это какие-то осьминоги чуть вот сейчас типа мы вот так вот делаем, вот так вот, ч, ч. Нифига себе, это, это чё это чё Это чё это чё? это ч чё Сейчас, сейчас, Это.. А, я понял, я понял, сейчас сюда дап идт. то здесь вот должно выходить. Там, кстати, уже вообще светлое Но сейчас я хочу сделать. Вот типа улыбку еще вот такой вот. Вот так вот новогоднюю. Вот так вот под улыбку еще так вот. Вот так вот хватит. А он сейчас будет так вот путешествовать, офигеть. Вот тут вот, вот еще вот надо. Идти. Нифига что получилось так сейчас типа я хочу вот это вот вот что это такое круто нифига это что это так получается что туда я даже то не могу сделать потому что там сейчас будет вообще буя а если типа до конца вообще такой таким самым вообще, если так вот все запустить, то есть так вот все типа так вот запустить, вот так вот все что тут есть вот, вот так вот. вот. Нифига себе вообще, бедное пони там. планета вся сдохшая просто. Нифига, первая просто тупо планета сдохла. Ну, блин, нифига себе. Ну, а всем спасибо за просмотр. На связи был я, Хайбс. Можете подписываться на мой инстаграм, вк, телеграм. Ну, всем пока. Всем спасибо за просмотр.